для Украины, сейчас Россия напала на Украину сейчас я немножко русским чтобы Россия тоже поняла президент Украины что-то сказал я вроде бы немножко услышал, записал ролик даже на канале Макс Прэм» блогер на дети и в принципе узнаете правду что-то Россия реально напала танки заходили через Донецкую ой, Киеве, Индия, Китай, подожди, как там Крым, только я не пойму, а как это Крым там дорога должна быть, да? Да, в общем-то камера была, я видел сам. В принципе, даже в общем новостях Украины есть такая инфа. Денис Луганс тоже из новостей показали то же самое, что реально Россия входит в Украину. И она хочет или в Киев, или пока что хочет просто занять и захватить Украину. Поэтому такие новости, поэтому пишите в комментарии, я тебе отвечу. В принципе, сейчас актуально, сейчас отменили все силу научения именно на Украине, поэтому можно записывать ролики и отвечать на ваши вопросы. Я, наверное, отвечу первым Будет ли война? Конечно, будет, уже война происходит. У меня второй вопрос. Что делать в случае войны, если вы украинец? То, в принципе, убежище вы знаете, где убежище ваш дом, убежище где-то там. Я, кстати, могу продемонстрировать, как найти убежище в Украине. Все, наверное, скорее всего знает Блин. Так что лучше пишите, в общем, не надо писать, а так кто-то обманет мне сейчас. В общем-то, есть доступ, можете найти убежище, легко это сделать. Только я вот забыл как, поэтому узнайте как-то. Или я вам расскажу. В общем-то, логично, план это убежище, это ваш погреб и всякое такое, все. Там и от бомб выше. И, кстати, офигенно будет, если вы будете прятаться в доме, чем на машине, потому что даже если перечис машине, то там дырка всякое такое, и вас выбанет, блин, будет плохо. А вот Сино спасет вас, хоть временно спасет. Узнаете там в роликах, есть ли какие-то бомбы, которые... что они не взрывают. Знаете, все узнаете. Ехать ли со стороны? Вроде бы некоторые едут, некоторые остаются. Наверное... Кто знает, это уже ваш выбор, если уедете, вы то у вас будет созидание, некоторые уехали, некоторые остались, и Бог дает, наверное, силу тем, кто остался. Так что, друзья, если вы реально хотите верить в Бога, то лепайте, блин, лайкос, блин, подписка, и тогда вы верите вместе со мной в Бога, ну, все, в принципе, и так верим. Но сильная вера дает еще мужество Украине, и она встанет и, наконец-таки, вернется. Почему Россия навагла? Потому что донбасс Украина... Ой, донбасс Луганск хочет Россия забрать. И потом все же напал на э, Одесс, Николаев, Харьков или Харсон. Да, Харсон рядом с Крымом. Я не знаю, зачем он это делает. Скорее всего, куча напасть и украшить там, в общем-то, обезредить Украину. Но он забыл, что США у нас... Снова снижает Украину, а Россия безведет Украину, потом США обратно, то есть это бесконечный круг. Поэтому напал, так напал, все уже. Придется дать мои ролики такие. Всего ночи, ну и всем пока, вроде бы.